Доброго времени суток всем! С вами на связи Ольга Аполихина. Я являюсь лидером компании Click Prime Aid. И сегодняшнее видео записывается для того, чтобы посмотреть, на самом ли деле заказчики, то есть хозяева интернет-магазинов, это реальные интернет-магазины и насколько им это нужно. Давайте мы сейчас с вами сделаем вот такую вот оценку, насколько это все-таки действительно, реально будет работать. Итак, сегодня 22 января 2014 года. На сегодняшний день внутри наших вот этих заданий пока есть три окна. И в них меняются несколько магазинов. Итак, что я сегодня сделала? Итак, я кликнула на эти три магазина. Давайте посмотрим, как это все происходило. Вот у меня открылся магазин DX. Дальше, после того, как прошло какое-то время, мне... Именно сайт Click Prime eight выдал окно, что подтверждено то, что я просмотрела, и мне надо надавить здесь ОК. Следующий магазин это TiniDial. И здесь то же самое, после того, как я посмотрела, мне выдали такое же окно подтверждения. Следующий магазин Banggood.com. и то же самое после его просмотра мне выдали подтверждение и вот на сегодняшний день из тех заданий которые пока на сегодняшний день у нас подключены здесь написано что дневная норма выполнена и естественно деньги зачислены на кошелек после этого все три магазина поставлены как галочки и, естественно, вся работа на сегодняшний день выполнена. В дальнейшем, естественно, будет магазинов подключено больше, потому что сейчас только самое начало. Но мы собрались сейчас не для этого. Итак, давайте посмотрим, на самом ли деле эти магазины реально существующие и насколько интересно этим магазинам работать с рекламным агентством Click Prime ClickPrimeAid. Вот мы сейчас с вами перешли в один из магазинов, Внизу под этим видео я выложу ссылки, вы сами именно по ссылкам сходите в эти интернет-магазины, сами еще на них посмотрите, потому что видео это одно, а своими глазами увидеть это совсем другое. Итак, вот я листаю интернет-магазин, первый, который там был у меня, да, или там, неважно, первый, второй, вот все три мы сейчас посмотрим. Но задача сейчас посмотреть не только сам интернет-магазин, но и посмотреть рейтинг на Алекса. Итак, banggood.com, открываем. Рейтинг этого магазина, вот он, пожалуйста, Banggood.com. Рейтинг на Алекса, вы все это можете проверить, естественно, сами. И смотрим, какова же история этого магазина, да? Что мы видим? Мы видим, что магазин так постепенно, плавно рост, был небольшое вот тут снижение, да, и дальше видим такую линию вверх, как раз примерно вот в тот промежуток, когда уже идет подключение Клик Оценим этот магазин с точки зрения глобального ранка 5537 место. Ранг в Испании 1295 место. Давайте еще пониже спустимся, еще посмотрим, где же популярен данный магазин. Вот смотрим. Испания, Америка, Китай, видим, да, Франция, Бразилия, Италия. И вот только где у нас Россия. Дальше Австралия, Индия. То есть это действительно очень такой магазин, да, который популярен. В других странах, я имею в виду, не русскоговорящих. То есть мы это видим с вами именно по Алекса. Теперь давайте посмотрим следующий магазин, который у нас был в рекламе. Это да? И то же самое. Вот он сам магазин. Вот как он выглядит. Естественно, я уже не буду тут лишние какие-то нажимать кнопочки. Это вы сами все сделаете. Ссылочку я внизу дам. Нас сегодня интересует именно рейтинг на Алекса у данного магазина. tinedial.com. Вот он, пожалуйста. И давайте тоже смотреть, что же это за. За магазин мы видим глобальный ранг 2529 место это по состоянию на 22 января 2014 года когда я записываю данное видео дальше вот этот магазин как раз больше популярен в россии и опять же посмотрите пожалуйста на Рост, да, то есть, видим, было снижение в начале 2013 года. И как раз вот здесь идет очень такой большой подъем, и дальше опять снова идет рост. То есть, как раз вот момент подключения, в общем-то, клик Prime Aid. Теперь посмотрим, где популярен этот магазин. Вот из тех трех, которые я сегодня прокликала, это единственный, который больше популярен в России. Но также мы видим здесь Бразилию, Испанию, также Франция. Америка, то есть вот есть и русскоговорящие страны, или вот Марокко, например, да, и не только русскоговорящие. Я бы здесь сказала, вот этот магазин популярен и среди русскоговорящего населения, и среди населения таких стран, как Бразилия, Испания и так далее. Да? Еще один магазин, который я сегодня тоже прорекламировала, благодаря тому, что я работаю в Click Prime Aid, это DXCOM, да, то есть вот мы видим его, этот магазин, тоже посмотрим вниз красивый Вот этот мне вообще больше всего понравился. Я его себе даже в закладочке положила. Тоже дам вам ссылку. Вы внизу сами посмотрите, оцените. Но сейчас в данном видео нас интересует Alexa. Итак, вот он DX.com. Смотрим рейтинг на Alexa именно у данного магазина. И видим глобальный ранг именно данного интернет-магазина по состоянию на 22 января 2014 года. Это 804 место. То есть, видите, это очень действительно хороший ранг. Причем самый популярный он именно в Бразилии. И давайте тоже посмотрим, какие еще страны именно у данного интернет-магазина наиболее часто, скажем так, являются заказчиками. Да? Видим здесь Бразилию, Испанию, Америку, Китай, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Чили. Да? То есть, вот Россия здесь единственная вот затесалась наверху. Да? И основная масса, конечно же, мы видим популярность все-таки в других странах. И, конечно же, это тоже говорит о том, что эти магазины, эти интернет-магазины, они действительно заинтересованы в еще большем росте. Это настоящие магазины, которые на самом деле просто им выгодно заключать договора что мы с вами видим даже вот по этим кривым да то есть мы видим тоже был небольшой спад опять подъем и все это как раз вот благодаря подключению в общем-то click prime aid я думаю что не без этого да? поэтому конечно же вот это Анализ, когда мы уже видим какие-то факты, когда мы сами оцениваем качество интернет-магазинов, которые уже на сегодняшний день подключились, мы прекрасно можем понимать, насколько вообще популярна будет компания ClickPrime 8 именно с точки зрения рекламной площадки. Огромное спасибо всем. С вами была Ольга Аполихина. Я являюсь именно лидером в компании Click prime 8 и с удовольствием приглашаю всех в нашу компанию здесь. Понятно, откуда берутся деньги. Естественно, все вот эти магазины, они платят Click Prime Aid для того, чтобы мы их раскручивали. Ну а уже подробности это посмотрите, пожалуйста, на наших презентациях. Их у нас в интернете выложено очень много. Итак, всего доброго и до встречи в компании Click Prime Aid.